Данное видео не несет своей целью кого-либо оскорбить и является всего лишь выражением личного мнения автора. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Всем доброго времени суток. Некоторые особо одаренные блогеры, нет, говорят, мол, если ты нормальный, если живешь в Рашке, то у тебя только один шанс прожить жизнь достойно. Свалить куда-нибудь на Запад вы через кучу-кучу лет получите то, что здесь есть сейчас. Адепты таких быдло-блогеров или всяких быдло-пабликов типа Атео, как мантру повторяют вслед за ними «Пора валить изражки. При этом для сравнения часто даются какие-нибудь выборочные картинки, на которых видно, как у нас все уебищно, а там за угром ровные дороги и уютные домики. Окей, делать такие выборочные сравнения можно бесконечно и зачастую не всегда в пользу Запада. Сравните, например, Московское и Нью-Йоркское метро. В первом случае это настоящий музей, а во втором – помойка. Псевдоинтеллектуалы преклоняются перед Западом, основываясь исключительно на внешней красоте городов, после того, как один или два раза проехались по европейским или американским городам в качестве туриста. Они мало знают о внутренних проблемах стран Запада и практически не в курсе трудностей, которые ждут там наших иммигрантов. Многие из псевдоинтеллигентов хотят свалить, потому что не любят русскую культуру. Менталитет им наш видитель не угодил. Но при этом сами же экспортируют русскую культуру на Запад. Сейчас объясню, как так получается. Дорогие будущие эмигранты, вы все почему-то думаете, что переехав на запад, вы будете видеть исключительно запад, а о своей родной стране России или Украине или любой другой стране постсовка забудете как о страшном сне. Но не спешите так думать. Вам так или иначе придется объединяться там со своими. То есть на Западе вы тоже в основном будете видеть только Россию, разве что в виде уменьшенной копии эмигрантской диаспоры. Как бы вы не хотели оторваться от родины, вам придется объединяться со своими в небольшие группы по языковым и культурным признакам. Не так уж и легко преодолеть культурный барьер, разницу в менталитетах, чтобы комфортно себя ощущать в малознакомой культурной среде. Посмотрите, в какую помойку эмигранты в Париже или Берлине превращают свое место жительства. Грязь, нищета, криминал. Для западных стран проблема иммигрантов – это уже настоящая головная боль. Представьте, если бы все, русские и украинцы, которые мечтают свалить на Запад, разом свалили туда. Во что превратилось бы это и так не резиновое место, страдающее от постоянного потока мигрантов со стран Ближнего Востока? Вы ненавидите русский менталитет? Но если туда повалят толпы русских, его там будет вдоволь. Многие оправдываются тем, что якобы возможностей в России им не хватает для реализации своих амбиций. Но можно быть уверенным, что в большинстве своем это пиздеж и лицемерие. Свалить куда-либо хотят в основном не продвинутые в своей сфере специалисты, а неудачники. Эти неудачники готовы обвинять во всем обстоятельства и искать себе оправдания, что не смогли чего-то добиться здесь и сейчас. Запомните, кто хочет, тот всегда найдет возможности, а кто не хочет, отговорки. После эмиграции на Запад неудачников ждет то же жалкое существование, что было у них и в своей стране. А все почему? Просто люди хотят комфорта и достойного существования, но при этом ничего не хотят делать взамен. Это люди с мышлением потребителя, а вернее паразита. Люди, которые могут как-то изменить свою жизнь, сделать ее лучше здесь и сейчас, которые хотят этого, они постоянно над этим работают. А вот псевдоумы с мышлением паразита не делают ничего полезного здесь. А потом едут в эмиграцию и отравляют жизнь местных там. Конечно, в России много косяков, она не идеальна. Здесь, представляете себе, запросто могут посадить за репост. И в том случае, когда жизни или свободе граждан какой-либо страны может возникнуть угроза, вне сомнений лучше покинуть ее, чтобы получить политическое убежище в другой стране. Но ведь то, что наша страна не идеальна, и есть повод делать ее лучше, прилагая при этом личные усилия. И тут многие станут ныть. Да, но ведь мы все равно ничего не сможем поменять. Главное, что ты... Конкретно ты делаешь все, что от тебя зависит, чтобы устроить жизнь в нашей стране такой, какой ты хотел бы ее видеть. Даже если ты ничего не изменишь, то ты хотя бы будешь удовлетворен тем, что сделал все, на что был способен. На этом стоит закончить, пожалуй. Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте про лайк и подписку. Всем добра и до встречи в новых видосах.